Одноклубники, всех приветствуем Давно не было видеороликов с наших отправок Для вас, как оказалось, это очень важно Так как при отправках меня клиенты начали просить А почему мой не сняли? Объясняю Бывает такое, что водитель не собирается ждать И надо закинуть букс ему в машину быстро И он уже поехал на следующий заказ и когда времени не хватает, мы, к сожалению, не снимаем. Если кому-то важно снять для вас отправку, пишите мне, Вячеславу. Буду стараться по возможности и просить водителей, чтобы дали мне буквально 5 минут еще на съемку. А сейчас у нас на отправке мотобуксировщик шириной гусеницы 500 мм, длиной базы 1250 На, незави... на полунезависимой Катковой подвески. Подшипник на подвеске здесь стоит на стопорном колечке, не на развальцовке. По широкой части у нас катки не связаны трубой, а по узкой связаны. Сделано это для того, чтобы избежать переворота телет а Также можно поставить и подпружиненные склизы на именно эту маленькую собачку. По желанию нашего одноклубника был установлен двигатель Зонгшен. Профессиональной версии GB420. Двигатель имеет большой крутящий момент в отличие от всех пятнашек лифан и ланчин. Он составляет 26 ньютонов на метр. В отличие от лифана и ланчина там 22 ньютона на метр. Катушка на свет здесь идет 9 ампер. Это 108 ватт. Также сделана сеточка углушителя. Двигатель очень бодрый, мощный. В отличие от предыдущей версии, это чувствуется колоссально. Буксировщик уезжает в город Южно-Сахалинск. Отправляется транспортной компании «Деловые линии». Также транспортную компанию мы предлагаем на выбор. ПЭК, деловые линии, энергия, кит. Кому, где, как удобнее получать. Буксировщик здесь представлен со штатными звездами 11 на 26. Подвеска здесь установлена. Катковая, еще раз говорю. Трансмиссия двухопорная. На самоцентрирующихся подшипников. Вам Спасибо за просмотр. Пока.